о некотором таком состоянии, которое называется восхищение, восторжение и так далее. Если научиться создавать некое такое чувство прямо восторга в тот момент, когда вы смотрите там на дорогую машину, на успешных людей, то это очень часто является тайной по привлечению этого в нашу жизнь. Помните, я когда-то говорил? Когда человек, допустим, рассчитывается за что-либо, ему обычно жалко становится, и он от этого страдает. Я давал ряд методов, один из этих методов заключался в том, что человек, допустим, который рассчитывается для того, чтобы не переживать, должен давать или создавать для себя элемент надежды или веры во все хорошее. И он заключался в том, что я придумал фразу, которую советовал применять всем ученикам. Допустим, такая фраза могла быть такой. Когда человек рассчитывался, он эти деньги посвящал и создавал их направление. Говорил: Я приобретаю, то есть человек рассчитывается обычно. Говорит, я потратил. А так он говорит.